Марс ⁇ планета активности, будет делать напряженный аспект к вашему правителю Юпитеру. И будет затронут ваш второй и пятый сектор гороскопа. Поэтому начало месяца может быть для вас достаточно сумбурным. Это период, с одной стороны, когда будет повышенная активность. Это период, когда будет сильное желание действовать или даже может быть такой момент, что обстоятельства будут вынуждать вас активничать, и, возможно, это будет связано с финансами, либо с вашими детьми. В любом случае, начало месяца — это время неспокойное, и вам важно правильно распределять свою энергию в этот период и не сильно вомут с головой бросаться, какую-то одну тему, которая будет казаться вам очень увлекательной. 3 числа будет полнолуние в Водолее, в вашем третьем доме. Полнолуние — это всегда кульминация, либо завершение какого-то процесса. Третий дом отвечает за темы обучения, информации, общения. Это наши близкие родственники, близкое окружение. Также темы транспорта и поездок. По сути, это очень активный и мобильный дом, поэтому по данному полнолунию у вас может быть запланирована поездка, либо важная встреча. Это хорошее полнолуние для того, чтобы получать результаты по темам обучения и образования, а также для того, чтобы только начинать обучаться. В таком случае полнолуние будет показывать то, что вы долго собирались и обдумывали этот шаг. Венера очень длительный период времени находилась в вашем седьмом секторе партнерства и взаимодействия с другими людьми. Скорее всего, в этот период вы учились лучше понимать других людей и находить э, со всеми общий язык. И 7 числа Венера выходит из вашего седьмого сектора и переходит в ваш восьмой сектор, который отвечает за финансы, а также за тему близких отношений. И по сути, перед выходом из седьмого сектора Венера будет делать вам подарок в виде интересного предложения или знаковой ситуации. 4 числа Венера будет в соединении с восходящим узлом. И это может открыть перед вами какие-то новые двери, новые возможности, связанные с темой партнерства с отношений, с каким-то важным для вас человеком. А вот начиная с 7 числа будет хорошее время для покупок, для того, чтобы получать подарки, дарить подарки. Это период, когда появится ощущение, что у вас есть какие-то деньги на те расходы, о которых вы давно мечтали. Меркурий — планета коммуникации, поездок и документов, быстрый в августе месяце. Это значит, что месяц подходит для того, чтобы заниматься оформлением важных бумаг, для того, чтобы договариваться с кем то значимым. Особенно в период с 5 по 20 число Меркурий будет находиться в вашем девятом секторе. Это даст вам оптимизм, веру в себя, то есть усилит ваши стрельцовские качества. Также это замечательное время для работы с бумагами и для посещения государственных структур. После 20 числа Меркурий переходит в ваш 10 сектор. Это хорошее время, чтобы обдумать свои цели, планы, а также заниматься карьерой. С 8 по 13 число будет достаточно турбулентное время, причем для фактически всех знаков зодиака. Это связано с тем, что Марс будет в соединении с Лилит, и при этом будет еще и делать напряженный аспект к Плутону. Это действительно взрывоопасная смесь, и в этот период очень важно, чтобы вы контролировали свои эмоции, а также не совершали покупок на эмоциях. То есть в это время очень важно следить за финансами. Могут быть какие-то переживания в контексте ваших финансов и ваших детей. В любом случае, это период, когда нужно запастись терпением и не форсировать события ни в коем случае, а также не позволять эмоциям править балом. 15 числа уран разворачивается в ретроградное движение в вашем шестом секторе работы и здоровья. Уран будет стационарным 3 дня до и 3 дня после фактической даты разворота, и это Особенное время стационарная планета всегда позволяет реализовать какой-то проект, какой-то замысел, то, что очень долго не удавалось. То есть попытки были, но раньше не получалось это сделать. И вот в этом плане середина августа для вас хорошее время, чтобы вопросы здоровья решить по-быстрому, то есть эффективно обследовать организм или найти врача, который правильно подберет диагностику и лечение. Но в целом это также хорошее время для каких-то перемен в работе, особенно в сторону фриланса и особенно то, что связано с вашей личной ответственностью. С 15 по 17 число будет достаточно легкое, но очень продуктивное время, так как Меркурий будет в соединении с солнцем и в аспекте к Марсу. Такое сочетание можно встретить редко. Данный аспект говорит о том, что как только появятся мысли определенные и желание что-то сделать, сразу же получится это воплотить. Поэтому можно считать, что эти дни очень эффективны и важно, скажем так, вовремя поймать волну. 18 и 19 число нестабильные в эмоциональном плане дни — 18 числа Венера будет в аспекте к Урану, и это может давать эмоциональные качели, перепады настроения. Поэтому лучше не решать вопросы с финансами, связанные в этот период. А вот 19 числа будет новолуние. Новолуние, как известно, это тоже особенный день, который влияет, безусловно, на эмоции. Новолуние произойдет в вашем девятом секторе. И это может быть начало нового пути в вашей жизни, когда вы увидите перспективы новые для себя. Это возможность расширить какую-то сферу жизни, повысить свой авторитет в чем то Это, в принципе, хорошее время для того, чтобы более оптимистично посмотреть на любую ситуацию, которая происходит в вашей жизни. 22 числа Солнце переходит в знак Деву, в ваш десятый дом, и будет находиться в этом секторе месяц. Это будет замечательное время для того, чтобы продвигаться в сторону личных целей, для того, чтобы вспоминать о том, что у вас есть свои амбиции, свои желания. И в целом это очень хорошее время, как минимум, для того, чтобы задумываться о будущем, планировать строить какие-то цели на ближайшее время, ну и, конечно же, делать что-то ради достижения результата. 21-22 число — очень хорошие дни для начинаний. Марс будет в аспекте к лунным узлам, и это хороший день для творчества, для самопрезентации, хорошее время в личной жизни, особенно для женщин. Это может дать новое знакомство интересное. В целом то, что… В вашем пятом секторе в августе будет «Медленный Марс». Это, безусловно, будет сосредотачивать ваше внимание либо на теме детей, либо на теме творчества, либо на теме личных отношений. С 25 по 29 число будет активное время и в целом очень благоприятное. Меркурий будет в аспекте к Урану и Юпитеру. В это время могут решаться рабочие вопросы. Это хороший период в финансовом плане. И в целом это время продвижения своей идеи, внедрения чего-то нового в вашу жизнь. Поэтому тоже старайтесь поймать волну в этот период. И, наконец, 30 числа будет оппозиция Меркурия и Нептуна, и будет затронут ваш 4-10 дом. Это сложный аспект для конкретной работы, для того, чтобы проводить серьезные встречи, вести важные обсуждения. А разум в этот период будет затрудняться перерабатывать большое количество информации, поэтому лучше посвятить этот день отдыху либо творческой работе. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока!